Привет! Сегодня проведем тренировку на фоне распускающихся сирени и уже полный рост зацвевших яблонь и откитающих вишен. Очень тепло, хотя и сильно паспорта. Ну что, продолжим have trouble controlling their impulsive behaviors eight percent of children 8 of adults are commonly believed to only affect boys because they are perceived as rowdy and rambunctious. Deficit hyperactivity disorder, or better known as ADHD, is a mechanism that affects an individual's ability to focus, causing them to Так, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Ну и не забывайте про колокольчик. Следующие тренировки будут. Также кроме тренировок будет беседа о питании, об жизни. Ну и вообще о социуме спортивной среде. До следующего ролика. Пока.